Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, миров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами про тревогу и ситуации неопределенности. Это крайне важная тема для тех, кто реально хочет разобраться в том, почему у него возникает так часто страх, почему он испытывает эти симптомы, почему у него есть невроз, панические атаки и так далее. Начнем мы с того, что... В процессе вашей жизни происходит определенный процесс повышения вашей тревожности. Собственно, вы не родились с неврозом, не родились с паническими атаками. а Это все сформировалось у вас в течение вашей жизни, пока вы как-то воспринимали то, что в жизни происходит. И у вас есть определенная склонность, вы накапливаете тревожные события, в результате чего ваш уровень тревожности постоянно повышается. Поэтому, собственно, проблемы возвращаются, возвращаются в усиленной форме и в конечном итоге приводят к серьезным проблемам в виде панических атак, бессонниц, серьезной симптоматики, отсутствия там, аппетита и так далее. Поэтому, что здесь нужно понять четко? Что ваша проблема вся глобальная состоит из отдельных таких маленьких кусочков. И это ваши тревожные ежедневные реакции. За 6 лет работы с тревожными расстройствами я понял только одно, что на самом деле проблемой человека является то, как проходит его день. Один обычный день. Если в течение каждого дня у человека несколько раз за день возникает эмоция, страх, то есть тревога, беспокойство, волнение, это одно и то же, это тревожная реакция, то у него есть проблемы с тревогой. И самое интересное, что если бы у него этих тревожных реакций в течение дня не было, у него бы не было проблем с тревожностью, не было бы симптомов. Не было бы проблем со сном, не было бы панических атак, то есть не было бы всего этого набора проблем, если бы просто каждый день у вас бы не возникала тревога. Но она возникает. Вопрос почему? И дело здесь в том, что вы каждый день сталкиваетесь с ситуациями неопределенности. Это такие ситуации, когда, например, вы что-то планируете, и вы не знаете, как будет в будущем. Это ситуация неопределенности. Вы видите негативный сценарий, и тут же возникает страх. Когда что-то уже произошло, например вы что-то увидели, услышали, почувствовали или вспомнили, вы это также сталкиваетесь и не понимаете, почему так произошло, это тоже является для вас ситуацией неопределенности. и вы объясняете то, что случилось какой-то одной пугающей причиной и тоже испытываете страх. Например, человек говорит: почувствовал, что у меня зачесалась рука и объясняет, он не понимает, почему у него зачесалась рука, и он это объясняет, а вдруг это начало дерматита. И это вызывает тревогу. Также человек может думать так. Подумал поехать на работу. И он не знает, как он себя будет чувствовать во время того, как едет на работу в машине. А переживает, что в машине случится паническая атака. И это тоже ситуация неопределенности. Он не знает, как будет себя чувствовать в машине. И видит негативный сценарий, что там случится паническая атака. Я сейчас привожу примеры, а может быть отдаленные от тех, которые на самом деле есть у вас. И дело здесь как раз в том, что у каждого человека уникальный свой набор тревожных событий. То, что беспокоит вас, те ситуации неопределенности, которые беспокоят вас, они могут не беспокоить любого другого человека на Земле, но они беспокоят именно вас. И пока вы не поменяете свое восприятие этих ситуаций неопределенности, вы не сможете убрать ежедневные тревожные реакции, а значит ваш невроз, тревожное расстройство и панические атаки – Проблема со сном и вся другая прелесть и набор остальных проблем, будет продолжаться. Поэтому постарайтесь сейчас сосредоточиться на том, что вот у вас есть один день. В течение этого дня возникают страхи. Все, что нужно, это зафиксировать эти тревожные события и разобрать. В этом видео я не буду рассказывать о том, как это сделать, потому что об этом я рассказываю подробно в других своих постах. Также вы можете скачать платный видеокурс, где объясняется вся технология работы с этими вещами. То есть есть очень много разных путей. Но смысл все равно в том, что если мы возьмем каждый ваш день и забудем, что у вас есть какие-то проблемы, то мы можем точно сказать, что если бы я каждый день ни за что бы не тревожился, я бы чувствовал себя отлично. Я бы отлично себя чувствовал эмоционально, физически, я бы высыпался, я бы имел отличный аппетит, отличное настроение, Меня бы ничто не останавливало. И именно в этом заключается ваше решение. Пока каждый день у вас есть тревоги, вы будете страдать от этих проблем. Как только вы разберетесь со своими личными ситуациями неопределенности, как только вы поменяете к ним восприятие, вы перестанете ежедневно тревогой реагировать. Ведь другие люди... Точно так же живут в таких же обстоятельствах, что и вы, но не реагируют так тревожно, как вы. Поэтому работайте над этим, сфокусируйтесь над этим, и тогда это даст очень хороший результат. Собственно, как это дает результаты всем моим клиентам, кто проходит мой курс психотерапии по Skype. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.